Добрый день. У многих возникает вопрос, как же использовать циклическую машину с лазерной головкой. Сейчас мы вам наглядно продемонстрируем элементарный пример работы циклической машины с установленной на ней лазерной головой и рамой для запяливания деталей целиком. Внимание, В очередной раз к нам обратились за помощью в запуске шаблонного автомата. Клиент сам заказал шаблонный автомат в Китае, привез, растаможил, сам занимался запуском с механиками. В течение 2-3 месяцев писал программы с помощью пульта. А чтобы вы понимали, это колоссальные убытки, когда вы пишете с пульта, ваша машина простаивает, плюс на пульте писать очень долго и неудобно, плюс работа с лазером практически невозможно. А наши ребята приехали, все запустили, поправили там механику, электронику, соответственно, показали, как писать на компьютере, предоставили программное обеспечение. Вот. А теперь думайте сами, либо же вести самим, и это можете самим, получается, доставлять, самим запускать. И, скорее всего, это будет даже дороже, нежели работать с компанией. Либо же можно обратиться к нам. Мы точно так же можем помочь в запуске, либо же полностью под ключ, подобрать вам оборудование. Вы даже можете сами доставить, сами растаможить, либо же мы вам доставим растаможим, как вам удобно, потому как у каждого есть свои возможности. И, конечно же, мы можем к вам приехать, запустить и обучить ваш персонал. Думайте, что для вас выгодно, потому как три месяца неправильной работы на машине, это достаточно большие убытки. И я думаю, мы каждый умеем считать свои деньги. Побеждаете, как бандер наиграет Птички. как отшиты полностью все детали в данной версии их 4 это кокетка спинки и все детали капюшона почему прорезается неполным контуром из-за того, что если прорезать сразу чтобы лазер прорезал полный контур деталь просто элементарно выпадет в дальнейшей работе просто нужно взять ножницы и спокойно вырезать Right.